Народ, всем привет! Это очередной выпуск калибровости уже в другом формате. Решил сделать его немножко по-домашнему, соответственно, себя я там не знаю заблюрил, повешу тыку. Скоро все-таки Хэллоуин. Кстати, будет по-любому тематический праздник. И в этом видосе хотел бы обсудить последние новости по калибру, которые я нашел, которым лично меня интересует. Ну, за небольшой промежуток времени. Соответственно, поговорим про дропсы, про турнир, про подарки в честь дня рождения. Соответственно, что-то у нас было новый патч. Соответственно, текст не заготовлен. Просто от себя читаю и разгоняем вместе с вами. Точнее, я с вами. Если есть интересные новости по игре Калибра, которых я не знаю, либо это не очень сильно афишируется, пишите по ссылке под данным видео. Я их добавлю, соответственно, в следующий же выпуск. Там будем на эту тему разгонять. Возможно, какие-то клановые новости в Дискорде происходят. А сейчас... Хотел бы начать с турнира по калибру, который прошел у нас совсем недавно, я там лично тоже принимал участие, но далеко не прошел. Первое, что хотелось бы сказать, организация была классная, мне понравилось, как были сделаны пики и баны. Если честно, да, все было классно, все хорошо, заходишь в дискорд, там голосуешь, судьи, все было классно. Были некоторые споры в дискорде по поводу того, что судейство было членами годов, но тем не менее это никак не повлияло. Лично я такого не заметил, тем более всегда есть главный судья, который мог это все разрешить. Поэтому в плане судейства и организации все было классно. Но что мне не понравилось в первую очередь от самих разработчиков? Первое, то чтобы очень малой информации было, когда проходит турнир. Вышел всего один пост, если не ошибаюсь, то мало информации по турниру. Плюс... Были моменты, когда в правилах не было прописано по банным пикам. Некоторые не понимали, что можно там противнику забанить, а самому взять этого оперативника. Не было мелко расписано, что нельзя, можно брать одного и того же оперативника. Тоже какие-то примеры в инструкциях должны быть прописаны. Те же самые там возникли споры по поводу того, что люди сыграли одинаковое количество боев, но там не было пере, переигровки. Какие-то такие вот небольшие мелочи, которые для разработчиков были, возможно, очевидны. Но, как и я участник, я некоторые вещи тоже не понял. И я был такой не один. Им надо в следующий раз в таких вот моментах просто прописать для примеров. Какие примеры бывают и как это решается. Вот этого очень не хватало, очень не хватало в организации. Но, тем не менее, турнир прошел хорошо. Больше всего у меня сгорело в первый день от того, что мы прошли очень легко. Соответственно, у нас было три катки. Первую катку команда не получилась по техническим причинам, потом мы проиграли, и, соответственно, следующую катку мы выиграли по техническим победам. Соответственно, мы сыграли только один бой из трех, мне это очень не понравилось, я хотел сыграть три боя с каждой из команд. Одна команда не смогла, вторая команда вообще не пришла. В общем, в этом плане, народ, если вы собираетесь на турнир, вы должны быть стопудово уверены, что вы будете участвовать. Это очень важно. По крайней мере, для меня я не хотел технических побед. Во втором туре мы, конечно, слили. У нас была не сыгранная команда, но тем не менее. В общем, судейство было хорошее. Регламент надо немножко переделать, было классно. Самое хреновое, что у нас в игре нету возможности посмотреть трансляцию. То есть нет такого инструмента для этого. Можно было хотя бы, я не знаю, там набрать нескольких стримеров, да, запустить какие-то бои и вместе их прокомментировать. Конечно, разработчики дали любому стримеру возможность с реплея собирать собственное видео, но лично я хотелось бы какое-то судейство. Хотя бы какая-то студия запускает реплей, они смотрят и где-то как-то обсуждают. Было бы, если честно, очень прикольно. Но это мои хотелки, по крайней мере, и так. А следующее, что хотел бы... следующее, что хотел бы... следующее, что хотел бы сказать. Естественно, в Калибре скоро день рождения, 27 числа выходит обновление. И некоторые стримеры разыгрывают монеты, которые им дают разработчики. Соответственно, мы делаем розыгрыш для вас. В том числе, в принципе, и я. Э, По-моему, 6 тысяч монет я разыграю и там э, какое-то количество кредитов. В общем, самое главное, пройдите по всем каналам и обязательно поучаствуйте во всех, не про себя говорю, а вообще во всех конкурсах поучаствуйте. Все-таки есть прикольная, прикольная, прикольная, есть хорошая возможность получить монеты. Далее хотел бы затронуть небольшую дальнюю новость, которая была аж 7 сентября в официальной паблике по калибру. Самое интересное, мало кто ее заметил. Там был, там был разговор про Twitch дропсы. Соответственно, что такое твич дропсы? Вы смотрите, точнее как, некоторым стримерам дают возможность их разыграть. Что надо сделать? Вы заходите на Twitch-канал к такому стримеру, смотрите его трансляцию, и за определенное количество просмотра трансляции вам начисляется какая-то награда, которую вы можете получить в Калибре. Соответственно, не знаю, когда это появится. Они сказали, по-моему, там скоро, либо в ближайшее время. Точно уже не помню, но они сказали, что это будет. Соответственно, это было в сентябре, сентябрь, октябрь. Вот уже скоро ноябрь, ну не знаю как в этом году, но на следующий год, скорее всего, в начале года должно быть. Это так, во мере, я в Ангу и представляю, что это будет. Поэтому заранее регистрируйтесь в Твиче. Точнее, в Твиче, э, не знаю, какие там награды будут, маленькие, большие, э, жадные они, не, не жадные разработчики, что они там дадут, и кредитов, деньги, расходники. В общем, халява есть халява, всегда можно забрать. поэтому регистрируйтесь, пока не поздно. А если ты стример, либо начинающий стример, либо там уже опытный стример по калибру, то советую тебе не откладывать на потом, а сразу начинать уже стримить на Твич и набирать там себе аудиторию по калибру. В этом месте еще одна дополнительная новость. Если Калибр заключил с Твичом такой договор, значит они начинают делать рекламу. И хотя сейчас на данный момент Калибр в Твиче скорее мертв, чем жив, но тем не менее это значит, что они начинают рекламную акцию, точнее рекламную кампанию, в том числе на Твиче. Соответственно скоро будет приток новых игроков, поэтому это хорошая новость. Калибр начинает развиваться и делать рекламу давно пора. А Следующая ночка, которую хотел бы затронуть, это новые образы на подразделение Сиал старая школа. А лично по мне они очень смотрятся классно, особенно Монг. Не знаю, для меня образы получились очень классными. К сожалению, это на Сиал а Я лично не понимаю, зачем это было сделано на подразделение Сиал Если у них уже есть легендарки, можно было сделать там на Nesher, например, да. да и, блин, на Изопак Ну, были какая разница. Но на любое другое подразделение, у которого нет образа. Не знаю, зачем это было сделано на Сиал, повторное, кстати, они, хотел сказать, что награды не суммируются. Если у вас есть две легендарки, вы все равно получаете как за одну легендарку, про это стоит не забывать. Возможно, это сделано для того, чтобы продвинуть игру на Европе. Соответственно, исторические камуфляжи европейцам, американцам, грубо говоря, будут гораздо интереснее, чем, соответственно, например, наши. Возможно, скоро в Америке, где-то в тех районах реклама, акция, ну, реклама пойдет гораздо сильнее, гораздо больше. И с этого они смогут, соответственно, заработать и этим привлечь каким-то образом игроков. Все-таки исторический камуфляж, мне кажется, всем нравится. Лично мне заходит, мне зашло. Никого не призываю покупать, дело каждого. Далее туман войны, который не так давно закончился в зачистке Где-то здесь будет скрин, я в группе про Калибр у себя провел опрос В основном людям понравилось, это хорошая новость Мы ожидаем это в Сталкаче, во фронте, во всех режимах Возможно в натиске, хотя в натиске это будет очень жестко Лично я хотел посмотреть, как это будет выглядеть в сталкаче. Реализация прикольная Конечно, тень уже будет не так имбова Соответственно, Султан, который в невидимости будет разбрасывать, тоже потеряет часть своего функционала. Но это будет всего на неделю. И, тем не менее, общий, общий кайф от игры именно в таком формате, я думаю, всем понравится. Кроме, конечно, наверное, каких-нибудь подпевчанских. Которым не понравится, что игра стала сложнее в Сталкаче. Мы не видим противника и так далее. Но в основной массе народу, думаю, зайдет. Пишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что вы в Сталкаче вели... Ман войны. А следующая новость о том, что да, вы знаете, что шара появилась у нас э, на той неделе. Она стоила 70 тысяч кредитов. Чаек. Так вот, 70 тысяч кредитов. И мы давно ванговали еще до этого выхода, что, скорее всего, будет у нас шара и будет Хаганом. Дело в том, что Афела и та же самая Эйма, они слишком имбовы. И будут в последнюю очередь добавлены. Поэтому, если на той неделе была Шара, то, скорее всего, на этой неделе должна быть Хагана. Тем более, на, э, на сервере с игрой, э, с турнирной игрой, там был показан маленький спойлер. Соответственно, в магазине была Хагана. Поэтому, ну, 90 90% из 100, что будет реально Хагана еще раз. Вот, но на следующей неделе, судя по календарю разработчиков, не будет новой оперативницы Нэшер. Точнее, не новой, а оперативницы Нэшер очередной. Это значит, что, скорее всего, Афэла, либо Эма появится еще через неделю. Как я это вижу, каждые две, недели будет, каждые две недели будет появляться новая оперативница. Соответственно, через две недели появится Эйма и еще через две недели появится, например, Афэла. Соответственно, за ноябрь мы получим еще двух оперативниц знаешь, Ну, лично я, по крайней мере, так думаю, как думаете вы. Даже интересно. А по поводу еще раз ротации. А, на этой неделе из ротации у нас... Воу, воу, воу, воу, молния, молния, эффект молнии Так, короче, свежие новости В ротации на этой неделе у нас будет Прикиньте, Эйма Эйма Я ждал Хагану, 90, блин, процентов людей, наверное, были уверены, что Хагана Потому что разработчики до последнего будут откладывать Эйму и Афэллу Но на этой неделе все-таки оказывается у нас Эйма Причем ее даже не понерфили ее выводят за кредит и даже не нерфят Блин, ну у кого-то будет прекрасная Возможность поиграть, пока ее не нерфанули По поводу ротации недели Помимо эймы Который мы не ожидали, если честно Будет еще кит и будет кошмар Я очень рад, если честно Все оперативники хороши В этот раз ротация недели удачная Удачная в том плане, что этих оперативников могут брать как новички, так и скилловые люди <coughs> Точнее, скилловые люди могут любого брать, но смысл в том, что новичкам эти оперативники, которые подадут Один из них у нас на этой неделе будет, это Кит Оперативник, который, которого любит моя жена За это плюс Киту в карму вот, Ей нравится на нем играть, это оперативник очень хорош для ПВЕ, очень хорош для... Ну, для спецухи, для зачистки, для натиска он хорош, он как накидывает нормально, так, соответственно, и поднимает очень удачно, экономия шприцов, плюс восстановление стамина своего медика, у которого она не заканчивается, он может спокойно вас лечить, а вы можете, все, точнее, все остальные могут использовать свои способности. В этом плане кит очень хорош, но в пвп он все-таки, наверное, средний. Есть гораздо более интересные оперативники и более нагибучие, чем кит, поэтому кит хорош, он во всех режимах хорош. Но все-таки, как по мне, кажется, его такая больше предрасположенность, наверное, к, к ПВЕ. Хотя кто-то может меня закидать камнями, он со мной может полностью не согласиться, но это сугубо мое мнение. Даже несмотря на то, что накидывает на себя щиты у него есть мины и тому подобное, но все-таки, как по мне, это ближе к ПВЕ. Но ПВЕ он тоже хорош. Следующий Кошмар. Да, у него не тяжелая, точнее, у него тяжелая судьба. Он был в таксе потом его переапали, потом его понерфили. В общем, много что было в жизни. Кошмара И тем не менее он остался хорош в любом режиме в ПВЕ э, Штурмовики все хороши в ПВЕ, это же ПВЕшка вот. А в ПВП он хорош э, Хорошая скорострельность, плюс газ, плюс иммунитет у него к газу Ну не знаю, как по мне, кошмар хорош в любом режиме всегда а, По поводу Эймы, ну лично для меня Ван Лав это Вагабонд Это моя отдельная любовь, которая не имеет к этому отношения Если брать болтовщиков, то для меня все-таки это Курт Несмотря на то, что, ну, конечно, я люблю играть на курте на механике, либо на калиматри, но, тем не менее, для меня ближе, конечно, курт. Но, если брать, абстрагироваться от всего, то, конечно, эйма будет гораздо интереснее, гораздо лучше, благодаря своей обилке, которую, кстати, надо ставить КД, блин. На обилку надо ставить КД, а не так долго до первого выстрела, по-моему, это немножко, ну, неправильно. Так вот, Эйма хороша в ПВЕ, как все снайперы, она хороша, как ну, в плане болтовщиков. Э -э в ПЛВП она просто шикарно за счет своей билки, когда она может под обилкой стрельнуть и потом еще раздобить. Э -э тоже там ее немножко нерфанули, это вообще сильно, по-моему, не повлияло. Плюс у меня есть пистолет пулемет грубо говоря, которым она нормально на ближней дистанции разбирает. В общем, для любого игрока нов новенький, либо ты старенький игрок, хороший, средний, плохой, без разницы, все три оперативника на этой неделе... Довольно таки хороши, поэтому Эта ротация удалась Но с Эмой, конечно это было неожиданно Все ждали Хагану, блин, все ждали Хагану, Я ждал Хагану, до 90% людей ждали Хагану, но она не появилась Прикольно, прикольно Запутали они нас с Боевым сервером, точнее не боевым сервером А с сервером для турнира На котором была Хагана Типа, ага, это спойлер, мы такие Да, да, да, все понятно, красавчики Разработчики, заспойлерили а они засран за нас наоборот запутали. Хороши, хороши, негодяи. Но, тем не менее, ротация хорошая. Поехали дальше. Хотел сейчас сказать, что, знаете, здесь будут добивочки. Ну, никак будут. Не планируется, в следующий раз будет добивочки, там, заставку я сделаю Между, там, какими-то новостями, там, тун тун, -тун добивочка будет Когда заставочка небольшая, чтобы можно было между блоками немножко прыгать Но пока немножко поработаем в серую, в пустую, по олдскульному, такому простому варианту Ну что, перейдем, соответственно, уже к патчноуту, который стал недавно известен кстати, мне лично почно вот понравился, с одной стороны, потому что понерфили Миколу, но с другой стороны я расстроился, потому что я ждал переделку Матадора. Матадора надо, блин, переделывать. Как я много раз говорил, надо Матадору уменьшить э, дистанцию по захвату цели и, соответственно, уменьшить, э, точнее, сделать падение урона на дистанцию чтобы если противник находится, чем дальше противник, тем меньше урона он наносит. Соответственно, чем он дальше... Тем меньше. По-моему, это логично было бы классно. Вот этого мотодора я бы согласен стать в игре. В данной ситуации мотодор фигня полная. В общем, немножко почного там я недоволен в том плане, что, во-первых, нам сразу не сказали, какие награды мы получим за день рождения, а во-вторых, нам не рассказали, точнее, нам не понерфили всех остальных или апнули других оперативников. Но с Микколой они молодцы, быстренько они исправились, хотя они сами же и накосячили. Начнем с общего, оперативники, это улучшена видимость прицельных сеток на темных фонах. Соответственно, если у вас был монитор блеклый, неяркий, либо у вас там слабая подсветка, в любом случае, либо там, ну не знаю, какие были разные варианты, в общем, теперь на темных фонах гораздо лучше будет видно прицельную сетку. Это очень радует, давно было пора это сделать, а еще лучше сделать и возможность менять прицельные сетки без доната. Далее 22 СП на снайперте неинтересно, про старую школу мы с вами уже поговорили, хорошие образы, правда непонятно зачем они были сделаны, но ладно сейчас не об этом. А, следующее о чем хотел бы еще поговорить, что у нас там, поехали, медик монг, апнули медика монга, в принципе особого смысла я не вижу его апать, он и так был хорош, но что мы сделали, ему увеличить длительность лечения, было 7 секунд, стало 8. Соответственно, увеличили базовое лечение. Было 36, стало 40. Соответственно, он стал хилить чуть лучше. Но, к сожалению, ему увеличили время восстановления, лечения, точнее, время восстановления способности на 2 секунды больше. Было 20, стало 22. И увеличение базового длительного эффекта. Способности было 12, стало 16. Замедлен темп применения лечения. Было 0,7, стало 1 секунда. Ну и, соответственно, теперь на цели получивший положительный эффект тяжелому ранению отображается свой визуальный эффект и новый и новая конка эффекта. Э, ап не сильный, но тем не менее ап. Особого смысла здесь я, по крайней мере, не заметил. А, ну еще увеличен бонус лечения союзника был 12, стало 16. И увеличен бонус лечения себя было 6, стало 8. Монка апнули чуть-чуть, ну и бог с ним. Не очень-то, в принципе, и поменялось что-то для Монка, по крайней мере, я так думаю. Не сильно большие изменения. Медик Микола... Аллилуйя, наконец-то его понерфили Молодцы разработчики, что признали свою же ошибку Что они переапали, Соответственно Миколу И сделали вот что с его ружьем Увеличили на 25% разброс в режиме прицеливания Увеличили на 10% разброс При стрельбе из положения сидя Оказывается такая характеристика тоже есть Уменьшена на 15% эффективная дальность поражения Шикарно, шикарно Но одно из самых важных изменений Не только дистанция, на которой ты будешь поражать противника Но и твоя скорострельность На 10 улучшении Передняя тактическая рукоятка. Уменьшен, раз... так, уменьшен бонус к скорострельности с 0,8 в секунду до 0,4 секунду. Соответственно, это значит, что мы стали медленнее стрелять, даже несмотря на то, что мы ставим на окна скорострельность. Теперь мы уже будем не так сильно, не так быстро стрелять, не такие нагибучие будем. Авангар тут остается самым главным соперником с дробовиком. Тем не менее, Микола всегда был и будет опасен, но уже не настолько. Как по мне, дистанция была самой важной. Точнее, как по мне, нерв дистанции был самым важным. Ну, слишком дробовик стреляет. Я не знаю, кто со мной не согласится. Киньте в меня камень, только не разбейте монету. А дальше, снайпер Эйма тоже ничего интересного. Езапак Диабло. Лично по мне, а, я так и не полюбил Диабло. Я его даже не понял. Для меня Дьябло остается чем-то таким, во что... Для меня Диабло это, это игра. Resurrection, Diablo 3, Diablo 2, Диабло 4, которая будет, но никак не оперативник, на котором я хочу сыграть. Дело в том, что он мне не понравился. Не знаю, ему не апнули, кстати, ствол, ему апнули только способность и, соответственно, гранатомет. И начнем с той способности, которую ему апнули. Способность Инферно. А, увеличение базовой длительности способности было 12, точнее, было 10, стало 12. Увеличен базовый урон, было 20, стало 25 здоровья, и, соответственно, увеличен базовый радиус поражения, было 25, стало 5 метров. Да, способности ты стал больше наносить, да, уже там на дистанции у тебя не 4 метра, а 5 метров, соответственно, ты союзники получают больше урона, но, тем не менее, не сильный, по-моему, ап. Я бы лично поигрался, наверное, со стволом, но ну, не нравится мне ствол у дьявола. Не хочу я играть от обилк, я хочу просто играть еще и, соответственно, своим вооружением. И спецсредственно мед GL06, наверное, я прочитал, не знаю. Увеличен урон было 100, стало 120, и увеличен радиус эффективного поражения на 15%. А, хорошо, хорошо. Зачем? Ну, пускай будет, почему нет. Ап это всегда приятно. Уарстан тоже прошли изменения. Уж тройка Мустанга неинтересно, исправились просто. БС поддержки тебе тут поинтереснее, навык бронебойных патронов переработать и для пистолета со щитом. Это очень хорошо, это, блин, правильно. Но у Тибет есть еще другие недостатки, другие баги, которые надо править и не только у него, там вообще по Рустану есть несколько таких замечаний, но я думаю в ближайших обновлениях это исправится, куда без этого. Правки по картам, миссиям, ботам, думаю пока на этом все, не очень-то в принципе какие-то важные изменения. Более важные изменения произошли с интерфейсом, по крайней мере, одно изменение очень важное Это исправление ошибки, когда быстрое открытие контейнера Приводило к отсутствию иконок содержимого Не знаю насчет быстрого я, вроде, я даже вроде открывал медленно Но тем не менее, такой баг у меня очень часто встречался Особенно на стримах У меня последнее время, даже ну, последний стрим Точно, я даже перестал открывать контейнер С тем, что игра начинает просто зависать не приходится перезапускать клиент А когда пытаешься даже перезайти Все равно происходит глюк Не знаю, вот никогда у меня не было проблем с калибром ну, я не считаю проблемой, если она происходит у тебя раз в месяц или два раза в месяц, это не проблема, это бывает. Но когда у тебя фактически каждую игру, каждый стрим происходит вот такой вот люк, ну камон, это уже все. Тут даже у меня начинает бомбить, хотя раньше по этому поводу меня никогда не бомбило. Другие какие-то мелкие изменения в мы не будем озвучивать. Это правки. Ну, мелочь, в общем. А лично я ждал более широкий патч. Я такой читаю новость. Вот это все. Ребаланс очередной. Думаю, сейчас там Матадору напихают по полной. Но нет. К сожалению. Обломитесь. Маленький ребаланс. Я жду еще одного ребаланса в ноябре или в декабре. Думаю, некоторых оперативников надо еще потрогать. Кстати, кто бы, кого бы бы, Кого бы бы вы... Ну, естественно, пишите, кого бы лично вы хотели апнуть, либо понерфить э, в следующем патче. Пишите в комментариях, обязательно, мне лично будет интересно услышать ваше мнение, и как, как оно совпадет с мнением разработчиков, и можно это, корица пообсуждать. Э, что хотелось бы сказать еще под конец, э, соответственно, ну, немножко рекламки, можно сказать, и небольшая новость, которая у меня пройдет, э, стримы, которые проходят в группе ВКонтакте, в, в моей группе про Calibre, я решил убрать. Для этого я сделал отдельную группу В которой я буду проводить стримы в группе ВКонтакте Потому что я понимаю, что Мой стрим в ProCalibur Он, как мне кажется, немножко засирает ленту И он там лишний Новости? Да Все остальное туда? Да Но никак не стримы Поэтому, возможно, там будут какие-то анонсы Главных стримов Все остальные стримы будут проходить, соответственно, ВКонтакте В отдельной группе ссылочки Соответственно, подготовлю чуть позже Добавлю, где-нибудь постом об этом сообщу также напоминаю, что у меня есть Twitch канал Заходим, подписываемся YouTube канал, там Good Game, В общем, все описания всегда под каждое видео есть Заходите И смотрите Ну и под конец хотел сказать отдельное спасибо Трем человекам, которые оформили подписку На YouTube Один даже это сделал уже 10 месяцев назад Мужик, ты держишься, спасибо В общем, большое спасибо, что вы со мной Всем спасибо за поддержку Ну и напоследок хотел бы сказать Напишите в комментариях что вы думаете про данный формат Я совместил здесь формат по душам Который у меня есть на канале Редкие видосы, но их 2-3 по-моему есть всего Формат калибровости Соединить вместе Соответственно перед каждым выпуском новостей Будет небольшой разгон И после этого соответственно, будем читать новости Ну не знаю как понравится вам это заблюренное лицо Не хотел одевать маску Даже в такой тяжелый период Ну а с вами был Димон Это был выпуск калибровости по душам Увидимся в рандоме. Пока-пока.